всем привет работают профи заливка произошла не очень удачно ряд тому причин ряд тому причин но самое главное это мы мы же профи вот. Два у нас три санта три санта многовато дожались до двух с половиной еле-еле как-то чуть-почуть но ну и бог не все остальное в идеалочку насосник КАМАЗ, КАМАЗ, просто древнегреческий, я не знаю. Минимально вообще никак не плюет. А палубка пластиковая, здесь нужна минимальная подача. Он хороший, дай бог. Но мы второй раз с ним заливаемся, как бы по рынку более-менее рентабельно. Но приходится чем-то жертвовать. Вот, поэтому напор у него серьезненький. Ну, бодались, парняга спешит, хотел на Рубас нас еще развести, тоже что там больше 20 кубов за смену. Ну, молодец, короче. Мы тоже очень хороши, просто молодцы сегодня. Двануло тэшку, как обычно. доборы поставили внизу двойной, вверху двойной. Но все равно пошло что-то так не так. Вот поэтому, ну бетон это нормальная тема, когда давит. Допуск у нас два санта, до двух с половиной Леха снимает. Прости меня, Леха, пожалуйста, мы больше так не будем. Вот, остальное все нормально. Отвешиваемся, отвешиваемся следующим образом. вот крючок крючок вставляется в дырдочку шнур причалка без разницы отвес ну любая тема тяжелая чем тяжелее тем лучше рулеточки низ рулеточки вверх все низы разборенные никуда низы не деваются а вот верха могут у нас много плавать но ну, опалубка опалубка молодец вот Вы, могло быть и хуже стены 20 но если была минимальная подача у нас еще вибратор 58 серьезный агрегат вот ну ничего в общем все пошли покажем направление ее. вот так спасали вот так спасали раз два три четыре стойки пять стоек правили все но вот пол санта не дотянул я не думаю Крептина нарвется Вот Картина маслом выпуска Тихий ветерок Колышет ветки арматуры А мы все в бетоне Без сна как Курами А вот вторая картина масла Надо ее запечатлить Немножко правее, правее. Ну, он там в левом углу, где-то в середине стены как раз видно. Ну, санта 2 осталось, да, два с половиной. Остальное все. Чеки бомбони. Выпускаю в идеалочку, защитка везде есть. Новый день прошел, ну и с бетоном он пошел. Тяжко, тяжко, конечно. Пожарили неделю, больше, наверное. Не знаю сколько. Пять дней. Бесна и покоя. Леха забивает палками. Леха, Леха. Нормально, нормально все. Два дня постоит, завтра шпильки пробьем. Шпильки надо пробивать обязательно. Часов через восемь, через девять. У кого рядом соседи спят, ну через 12. Максимально рано встали. Как бы трубочки все целые, ничего не притянули. Глухарей не должно быть. Глухарь, определение. Это шпилька, застывшая в бетоне, обволоченная со всех сторон резьбовое соединение шпильки, обволоченная бетонной смесью и так далее. То есть это называется глухарь. У нас глухарей бывает очень мало, поэтому все нормально. Ну и все. Леса наколотили долго, немножко конечно, собирали. Лес колотили лес, потому что страховочные. Без страховки, конечно, это. Ну, была бы минимальная подача, если заливаться по слою на сантиметров там по 30, по 40, даже по 50. Вот, конечно, да. Но мы жахнули сразу половину, то есть 90 там, почти метр. Вот. Но когда уже верхи стягивали, то есть надо было по ведерочку плевать, а мы плевали, как, будто, как обычно с гаубиц. Ну, операторы насоса, они немножко торопятся всегда. Ну, ничего, мы его тоже продержали. Парняга спешил, спешил я его. Куть-куть-куть-куть, иди сюда. Но ну, лишний он час-два покурил. Ну что, не хочешь нормально работать. Смена 8 часов. Заливки здесь на 2 часа. То у него сегодня насос не качает, то еще что-то. То он понаплевал там внутри сейчас плевки там по 2-3 ведра. Ну, насос какой-то это. еще у него пробитые, короче. Вот, плюет и плюет, поэтому. Так что, операторы насоса, есть друзья, знакомые, всем привет. Вот, мы ребята тоже нормальные, поэтому давайте как-то друг другу с уважением относиться. Вы куда-то поспешили, а нам все эти черкаши за вами подбирать. Но тоже не дело. Поэтому можем протащить и 8 часов всю смену. Все, всем спасибо, до скорых встреч. Пойдем и покушаем. Лех, можем покушать? Можно. Спасибо, хозяин. Все, мы полетели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.